В общем, вот так выглядит шашлык Наполеон. Это молотый шашлык. Сейчас будет еще один шашлык. Опять же, никто не говорит, почему Наполеон. Но мы постараемся выяснить, почему Наполеон. А кто знает, напишите, кто живет в Каканте. Или это во всем Узбекистане. Про вкус я скажу позже, когда я попробую. Отведаю Наполеончика. Съел я одну палочку шашлыка Наполеона. Очень вкусно. Вот здесь между кусками говядины находится бараний жир. Вот он. Он Достаточно приятный на вкус. Мясо прожарено, очень вкусно. Я сниму на входе название кафе и буду рекомендовать туристам, гостям. Вот так присоединяйтесь. В общем, шашлык Наполеон успешно опробирован сейчас мы попьем зеленый чаек с новатым и с лимоном расплатимся и пойдем дальше гулять Ну а по стоимости это обошлось 48 тысяч три палки шашлыка и зеленый чай это меньше 5 долларов но ну, в принципе вкусно и достаточно аппетитно вот я пообедал в этом кафе Марина будет как анти